А ч я, блядь, тут, нахуя сюда? О, вижу, блять, долбоба. Ебочий магазин, сука, нахуя ты пустой, блядь? Съебали, блядь, с моей точки, пизда вам, блядь. Ай, блядь, сейчас я грибу, нахуй. Я тебя сейчас ебала скрою. Пошел нахуй. Слышал, блять! По Ловите, бас! Уебасы! Мачи козла! Ебать нихуя вы ебнули! Ёбал... Так, блять! Мачи козла! Ебал пидор! Козлы ебучие! Сейчас я вам блять разъебу нахуй Сука! стоять на месте, блять! Пять секунд назад. Где вы, блять? Ай, бля! На, на. Просил, давай. Хуя ты, блять, встал. Сучая. козла? вы, боец, тот кто на открытом месте берется. Давай, пистера. Че, все, блять, вы закончились? Вот так-то, блядь. Ой, ебать, ПКМ нахуй. Так, блять, еще этих жмуров, блять, есть цен. Так у тебя что, хуйня? Э, патроны, блять, моё нахуй. Ты сам своих хуйню сиди. Так, блять, что мне надо теперь? Хуй его знает, пойти пиздить этих хуесосов либо. Ну нахуй, блядь. Нахуй они мне тут усрались. Ты заебал ты, блядь. Да неужели, блядь? Поперли, блядь. Пиздец, ты дрищ, нахуй. Да, блядь, я, блядь, тоже охуел бы, если бы такую ебату носил бы с собой. Так, ёбаный рот там блять эти хуй да блять заебали ебаный лагин нахуй где вы нахуй ща я вам блять кило килограмм -ки маслин нахуй наколдую съел так. так блять вылезайте блять по одному у меня патрон на всех хватит Че, блядь, я блядь с кем говорю, нахуй. А нахуй. Баб е, блядь. Хуйню, блядь. Ну и ч вы, блядь, закончили все, да? Пиздец, голубое, это ж надо, нахуй. Гранатомётом, блядь. В, на ближней дистанции. <звы> Ты бы, блядь, его еще в жопу. <звы> Я тебя сейчас дам мало как Бар, блядь. Сейчас, блядь, как Алла как... <звы> бар, там, блядь. Жмур, он и в Африке жмур. Так, блядь, а у меня же есть подствольник. А нет, не приснилось. Стой, стой, Хуй его знает. Так, блять. Ох, ща я я его, блять, такой, блять, базбуд будет нахуй, Охуете, сейчас все нахуй. Давай, блять, ладно самого самого себя не ебнуть. Для этого я больше я лаги. На... Блять, л ⁇ хоть бы зарядил прежде чем мне, давай. На, нахуй! нахуй, нах, нах, нах, на, нах, Блять, не перебивай меня, нахуй! Где, нах, засел? Вылезай, нах, нах, нах, нах, нах, нах, похуй где ты сидишь? Дай хуй с тобой! Краска. <смех> Новый ну, ебать. Плюшевые, нахуй. Джон Сина на вас нету. Блять, смазка, нахуй. Что-то, блядь, как-то тихо, нахуй. Что-то тихо, блять, как-то надо музыки добавить. Варю музыки, блять, добавить надо. На нахуй! Ебать, биток! Хуёвый бит. Закрой ебальник свой. Ща я тебе, блять, мейкап сделаю, нахуй. Где там, блять? Хватайте машины, суки! Все, блядь, ты красавица, нахуй. Ну что, блядь? Все? А ну, расселись по углам и обосрались, блядь! Девы, блядь? Блядь, я как бы пошутил, ну ладно. Блядь. Ай, нахуй, иди. Угу-гу. ё -м, блядь! Кто там, блядь, еще выёбываться будет? Ой, блядь, стой, погоди. Ладно, блядь. Больше не буду выёбывать. Ебучая лагерь. Иди нахуй отсюда Надо, надо, надо, надо Где там, блядь, бормочешь, нахуй И тебя чё, как-то тебя, блядь, пропустил Я чую, сука, твой страх, блядь Где ты, блядь Твою. маслины, суки. Съебали, проебай, На нахуй. А нахуй да. Ай, блядь. блядь, ладно, стой, подожди, нахуй. Я не настолько, блядь, жирный, чтоб, а блядь, пули впитывать. Ну и нахуй, блядь. Почитаю, блядь. Да, звуковой снайперский патрон sp 5 Оснащен пулей с биометаллической оболочкой. Полость позади стального сердечника заполнена свинцом. Требуется использование глушителя для обеспечения бесшумной стрельбы. Распространен в некоторых странах участницы Варшавского договора. Слышал, блядь, что у меня есть нахуй? Правильно, блядь! Уйёбывай, пока цел. А я, блядь, подумаю... А, вижу. Алло, ло, ло, ло, ло, блять, там ло, ло, ло, ло, ло, там ло, ло, ло, ло, ло, ло, ло, ло, ло, А ло, а там еще, ло, ло, по-моему, ло, своего, ёбнул случайно? Ну ладно, если чё этим ящиком, блять, самым надежным, что тут есть, прячусь. За что ебала? не бегаешь. Сиеба. Хуй, поймешь живой там или мертвый? Глобаёп, в натуре ширинку застегни. Что ты я тебе сейчас нож в горло втыкну. Так, евать, куда дальше удержим? Все, Вс ⁇ поперли нахуй. Идем на лагерь настройки. Жир. А я там жир? Ну да, чем жре этим да заебал, блять, дохляк ебаный Нахуй ты мне ар... детектор, блять, достал Где ты, блядь, тут артефакты искать будешь жопу своей матери Ха Пиздец, блять, шутка Что будет? Блять, я... Ну, блять, сука, уй. Пизду, блять, дай убежать, подожди, ебись, а ну... Ай, блять, стой, подожди, не трогай. Дай шанс-то, блять. Ой, блять, пизда мне. Ой, пизда, нахуй я, я, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, Лучше, блядь, тут сгореть, чем этой хуйне на глаза помашу. Фу, блядь, спаси нахуй. Пизду, блядь, нахуй, Лиманский, блядь. Да ну не, иди нахуй, пожалуйста, блядь. Отъебись. Блядь, пойди нахуй, пожалуйста, отъебись от меня. Ну тебя нахуй, баный Ёбаный рот. Блять, тут безопаснее нахуй. В пизду, блять. Блять. Наверное, все-таки тут, блять, небезопасно не не нахуй. Блять, а почему? Ладно, хуй с ним. Так, блять, я что-то подумал. Блять, все равно ж придется тут проходить что то мне, блядь, не хочется, там страшно, нахуй. Хуйня такая огромная, огромная, нахуй. Наверное, то она пол автобуса отхуярила. Как же она, блядь, это так? Куда она, блядь, появляется? Блядь, только не говоришь, что ты опять, блядь, будешь. Да похуй мне на на эту... Блядь, пожалуйста, не трогай! Ой-ой-ой! Вот тебе, блядь, аномалия, отъебись от меня. Ну нет, блядь, да что ж я, блядь, такой не везут. Блять, пацаны, помогите, нахуй, помогите. Блять, там чё, блядь, никого? Да иди нахуй, пожалуйста, на ёбаный вроде попал опять. Попал, блядь, не трогай меня, блядь, пожалуйста, блять, не трогай. Иди нахуй, прошу тебя, блядь. Пойди, пожалуйста, блядь. Вот, на, блядь, поиграйся, блядь. Че, блядь? Фу, блядь. <смех> пиздец ты лох, однако, блядь. Теперь я могу повыебываться. Что ты, блядь? Давай, побегай за мной. На нахуй мою жопу, чё ты, блядь? А? Чё? Не хочется больше писать, нахуй? Ну ты лежи, блядь, не выебывайся. Подвал, блядь. что-то, блядь, одиноко как-то. Интересно, там голуби? Нету голубей. Ага-га, <coughs> блядь. Вс, пидорасы, я иду нахуй. Сейчас вам, блядь, будет там шухер, сука. Оу, педики, блядь. Блять, лови, блять, ну ебаный рот, опять, пизда брони, что это блять там сейчас хлопнула Кто обосрался? Блять, заебали! Ч, блять? Ебать. Ч, блять, ебать? Ой, блять, сука, блять. Ч, блять, непонятно, блять, что ли, изъяснил, нахуй? Ч, охуели, блять? У меня самый чистый язык, нахуй. А-б-ла-бла-бла. Ой, блядь, идите вы нахуй, долбоёбы ёбаные. Блядь, это ж надо... Сама... Самих себя, блядь, разъебать. Сука, вы захватите в эти лагеря... На стройке, блядь, они сами себя разъебали. Это ж... Пиздец, блядь. Какой вы, блядь, воевать? Вам, блядь, надо... В люльку, блядь. И агу, нахуй. Это ж надо, блядь, в упор, блядь, с гранатомёта ебошить. Ой, блядь, ёбаный хуй! Не то слово, не то слово, ай, блядь, ой, блядь. Погодите, стойте там. Ку-ку, блядь. ку блядь! Декорь, нахуй! Лёг, нахуй! Педики, блядь. Мне педики вы, блядь, свингер. Так, нахуй. Да нахуй мне твой нужен калаш, нахуй. Ш -ш -ш -ш. Хуй с тобой. Ишь ты что, снайпер хуев? Мари. Что, блять, я перкотом бнул? заебал этот лиман скажи я угула угула угула еду блять погодите на это заебали вы блять уже это нахуй да да да да да да нахуй так блять пиздец ты нищий нахуй блять вот только попробуй нахуй а-а-а-а-а, блять, иди нахуй. Заебал, блядь. Выйдешь еще раз, я тебе, блядь, кишки на ветке этого дерева запихаю нахуй. Блять, я ч тебя ждать должен, нахуй? Вышел, блядь, ешь, нахуй! Понял! Ну съебался, блядь, своей кушки, блядь! Пидорас, нахуй! И ты, блядь, будет он у меня тут выебываться! Он в здании, он в здании. Я, блядь, сейчас войду в это здание, вы выйдете из него нахуй. Отдохну только сейчас, погодите. Вс ⁇ блядь, нарешался, блядь. Можем идти. Куда идешь, братишка? те в ну что то блять комаров отгонял блядь. пока сам не подойдешь никто не не подойдет Ладно, хуйня была, согласен. <свят> да заебал, блять. Соси. Что еще вы вот, ебутся будет? Ты где, блять? Ади, блядь ну. ну ты ебать снайпер, я хуею Ебать у тебя рентген зрение, нахуй Хватайте маслины, суки Че, блять? Работа не...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 Да, блядь, там мне это электрошоком ёбнет. Тут я не просочусь, я, блядь, не водичка. Ну или не кот? Я где нет? А, блядь, тут проход есть. Я мозги ему. Как пройти, как пройти? Вот он, блядь, как пройти. Из детства в очередь долбишься. Чувак, вот а -а -а! еще раз попадешь, я тебе блять гранату туда докину. Блять пиздец бомжи Блять там ЧС, нахуй, вам бомблять. Вы блять поглядите на этого снайпера, блять. Он ж блять в комара Блять, ему уже неинтересно стало, он хуй забил. Он же, блять, в комара, блядь, с пяти километров попадет, нахуй. Ну и что ты, блядь? куку, блять, -ку, блядь, ку-ку! Ку-ку, блядь! Я, блядь, тебе сейчас, блядь... Ты охуел, блядь! Давай, блядь, что ты, блядь? Ты, блядь, снайпер, блядь. Ты охуел, блядь! блядь пристрелился он блять эти тебе... ну я ладно уже поздно ну блять чердак нахуй хочу тоже такой что-то тут блять пустенько еще это блять два сраных ящика на блять огромный чердак нахуй пиздец <sharp> <sharp> да они еще блять и пустые заебись такой я сюда лез заебал ты блять и и блять да у тебя их скелет ты блять мог бы в панельном доме блять из хаты в хату переходить блять не боясь что стена остановит О, блядь, теперь ебошить на хуя мне уже сюда ебошеть рыжий лес уже под нами не хочу сейчас начес, блять. Это же пиздец, нахуй. Да уже все считаю. Ой, так нахуй. Че, блять, еще остается, кроме как пиздавать в рыжелес, а там уже, блять, хотя. Как его там, блять, радар? Радар бы въебать. Ох, моноли. Какой тут нахуй монолит М -м -м, какой тут нахуй монолит крыш крышуют блять так нахуй ладно на этом блять лиманска хватит нахуй блять если я сейчас посчитаю сколько я матов за видео сказал даже охуеть можно блять сука нахуй ладно все в пизду блять